менять жизнь к лучшему беречь деревья учат сегодня будущих защитников природы в детском саду заельцовского района объявили конкурс на лучшую елку из любых подручных материалов кроме живых еловых веток с необычной выставки елок с подробностями моя коллега ольга солонгина из ниток, проволоки, катушек, пуговиц, макарон. Красивая и со вкусом, а главное, ради конкурса не сорвано ни одной живой ветки. С нелегкой задачей малыши и их родители справились на отлично. Почти сотня уникальных новогодних елок. Ну или вот такая великолепная идея. Елочка, от которой так и веет добрыми советскими временами. Видите, она сделана из старых пожелтевших газетных страниц. Ну и как положено, венчает елку пятиконечная звезда. Автором идеи создания необычных новогодних елок можно назвать Петра Первого. Это он 300 лет назад приказал праздновать в России Новый год с любым деревом и веточкой, которая окажется под рукой. Возвращение к старым традициям педагоги детского сада считают очень важным для воспитания подрастающего поколения. Важен и экологический аспект. Малыши должны понимать, для того, чтобы радоваться празднику, совсем не обязательно рубить елку в лесу. Еще больше, может быть, радости приносит елка, которая сделана вместе с папой и мамой, вместе Одной семьей. Своими руками малыши делали не только елки, но и украшения к ним. Лошадки, рыбки и, конечно же, козлики. Не из стекла, а по старым русским обычаям – из соленого теста. Берете солью экстра полкилограмма, заливаете водой, потом килограмм муки. Все это хорошо вымешиваете, вылепливаете и ставите в духовку засыхать, только не на сильный огонь, чтобы не поджарилось. Необычных елок и игрушек в детском саду получилось так много, что воспитатели приняли решение после новогодних праздников показать выставку в соседних детских садах и школах. Ольга Слонгина, Андрей Караваев, Вести, Новосибирск.